Жизненная линия, наскачет скачет, Вум, пи -вум, пи -вум. вы такие же самые будете, редко будете вверх летать, скорее всего будете на нуле, но если вы хотите, чтобы было все стабильно, то знаете такой, пим и все, и вас уже нету, война это страшная штука, когда у вас в городе война, как у меня сейчас происходит, я ролик, чтобы что сделать хотя бы для вас, поэтому лайк, подписка, блин, ставьте, да, да да я тебе говорю еще, кстати, по этом лайк -описком. Так, знаете, что, ой, деньги, это самое главное. Деньги можно заработать любым способом, продажи, покупка. Покупка. Потом перепродайте, подороже. Машину купил, про перепродал, про подороже. это такая статистика, есть, да, можно такому. Только нужно шарить об этой теме, понимать эту тему. Но можно... Просто купить машину и вдруг кто-то там в сайте продать его и вдруг кто-то купит два раза больше, чем она стоит. Когда ты ее покупал, это будет два раза лучше. И ты можешь продать, можешь себе оставить, потому что она крутая или мам, она подорожала, машина. Почему она подорожала? Потому что акция подорожала. Ой, ну это такая акция, можно купить акции такой компании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 у нас 100 тысяч гривен. Минимум вроде бы, как минимум, Ну, 50 тысяч гривен, возможно, по скидке там найти. Понятно. Это было понятнее всего в Киеве, в Москве, Херс... Ой, <coughs> Киев, Москва, Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, всякое такое. Там Лондон, Китай, Япония. Всем привет!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 у вас будет мотивация деньги, это будет круто, потому что у вас сейчас будет мотивация Вау, 10 раз больше, круто, поэтому сейчас можете им заняться И можете пожертвовать, благотворительность, что вот угодно вам делать Это будет круто Вы отблагодарите Богу И создадите какую-то компанию благотворительности Я бы тоже хотел бы стать благотворительностью, создать там ее, В принципе, я могу это сделать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 Так вот, друзья, лайк, подписка, сам был Макс Прайм, подпишись!